Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я, Интересный. И сегодня мы продолжаем разговаривать о моем приватном сервере. О чем я сегодня хочу с вами поговорить? Насчет новеньких. Новенькие, капец. Расскажу несколько пунктов, которые я хочу здесь добавить, потом, какие будут обновления в ближайшее время на приватном сервере. И короче, дайте начнем. Самая основная проблема это сейчас новенькие. Объясняю почему? Сервер перешел на нелицензионный Майнкрафт, да? Раньше, когда нужна была лицензия нам все время, да? Чтоб мы могли уже попасть. Типа на наш сервер, да? Раньше нужна была лицензия, как вс все знают, да? Ну, а сейчас мы перевели ее из-за маленького онлайна на нелицензию. И что же начало происходить? Заходит кучу раз новенькие. Прям кучу. Кучами в день могут по 5 человек даже. Некоторые заходить, когда, ну, если прибыльный, можно сказать, так день, да, что заходит даже по 5 человек. Кады. Могут заходить. И что же происходит? Новенькие никогда почему-то не хотят развиваться. И вот я не могу понять, чем им не нравится. Я могу, согласен, я могу даже дать. Как маленькие китстарты, чтобы они выдавались при входе на сервер, выдавался какой-нибудь маленький китстарт, например, вот эти мечи уже деревянные, ну, хотя бы деревянные инструменты, чтобы им выдавались, да? Я могу это сделать, мне не трудно, но не знаю, нужно ли это. Если надо, можешь написать в комментариях, да, я там подумаю, почитаю, мы решим. Но, новенький, когда заходит на наш сервер, начинается творится капец. Что же начинается? Они ломают все, все ломается! все. они заходят в чужие города! Просто заходят! Чужие города без спроса, без ничего. Просто заходят в чужие города, а потом еще начинают э, орать на людей. Почему их убивают? Почему же их э, э, хотят убить? Я ору с этих, ребят, сори Ну вот, когда вы заходите на сервер, вот смотрите Они очищаются тут, сейчас мы поставили вот этот Командный блок, и кто здесь, кто-то уже стекло Даже сломать умудрился Х Я не знаю, как они умудрились, но здесь Точка спамна, что вот в округе 16 блоков Вот от этой, наверное, вот, где-то я вот тут Поставил, да, в округе 16 блоков Никто ничего ставить ни и ломать Ничего не имеет просто, или там меньше Я не помню, вот, они заходят Раньше у нас не было этого, когда на сервере нет оператора, то есть меня или кого-то из, ну, радионы, лимончика, да. Не будем сути. Они приходили здесь ночь, А тут куча криперов. Потому что эта местность не освещена, да? Логично, это где-то и наш прокол, но где-то и их. Потому что они берут вот так, бегут, да, по миру. О, крипер! А! Нет! Пум! Все взорвалось. Раз взорвется. Второй раз взорвется. Вот это, видите? Раз. Вот эта дыра. Райдера. Это все от криперов. Все от криперов. Которые приводят новенькие, да? Когда... Почему просто нельзя не сидеть вот так с ними? то не надо, не надо! Просто уйти, просто так. Пожалуйста. Вот так, просто убегайте быстренько от них. Куда угодно, прячьтесь, да, там можете лечь на кровать. Но, блин, зачем их сидеть вот так? Вот да, сидеть их и бить. Зачем? Я не могу понять этого. Реально, сори, я скажу, это дебилизм он называется, который вот так приходит, бьют крип бьют криперов. И потом еще говорят, что-то нам. Типа, у нас пол спавна разрушен. Из-за этого у нас все из разрушается, из-за того, что новенькие приходят, убивают крипера, а они взрываются, конечно. Окей, это мы решим. Осветим все подряд. Все подряд, все будет. Весь спавн будет освещен. Новый. Устроится новый спавн для вас. Вот это все будет снесено к чертовой бабушке. К чертовой бабушке это все будет снесено, да? И построим новый спаун. Не буду пока... Пока что не хочу спалерить никак его. Потому что у нас он, видите, заготовлен уже есть, да? Сейчас там все просто распланируется. Все построится very good, да? Построится новый спаун в, в аду. Новый хаб будет Переделаем end. Именно где вот этот портал? Мы там все сделаем прикольно. Чики-пуки, варигод из обсидианчика. Там да, все будет, типа, большие плоскость Там также та та и в вы сможете делать свои города. Везде вы сможете, хоть в аду, хоть в Венди. Везде сможете делать свои города. Ну, новенькие реально приходят, так ломают. Второй пункт, который меня бесит всегда новенький. Извиняюсь, новенькие. Вот я буду вас новеньким называть. Есть новенькие, которые создают кучу аккаунтов. Вопрос? Зачем? Зачем вы создаете миллион аккаунтов? И притом на них же, когда нарушает правила, вас же забанят, логично, за это. А потом вы просите разбана. Вот, э, новенький, мне писить вот это реально начинает. Что типа, у меня есть один человек, как точно я его знаю, не буду говорить ни о чем, он, наверное, понимает, на кого это, что я почти каждый день я вижу новый аккаунт от него новый, потому что если новенький вдруг не знает, что под, у нас у, у операторов э, в чате я вам не могу сейчас показать, потому что я снимаю, я скрываю чат всегда. Я у нас у, у, у, операторов да э, такая штука есть прикольная, что у нас пишется как под, каким IP там, да, ладно, мне не пишет каким IP зашел, но нам пишется, что под одним каким IP у нас зарегистрировано куча аккаунтов, и вот э, у этого человека я видел аккаунтов 7, уже зарегистрировано, вот, наверное, за одну неделю было зарегистрировано 7 аккаунтов. Просто зачем? Зачем вы создаете, если вы создаете для, даже для прокачки для друга, но хотя бы прокачивайтесь если вы сами не ходите по чужим городам, не воруйте вещи. Вот, потому что куча новеньких есть, которые воруют тупо вещи. Они заходят вот так, да? Okay, давайте сейчас представим, что я новенький. Я не буду включать спид, я могу включить себя спид, чтобы быстренько летать. Вот я новенький, такой, ну, пожалуйста, можно нам. Просто что не написать спокойно. Дорогие друзья, я новенький, можете мне хоть какими-то вещами чуть-чуть. Я никого не заставляю, просто какими-то маленькими вещами, но помочь. Если я на сервере, я с радостью готов помочь. Если я хотя бы рядом со спамом, то я с радостью готов помочь. Нет. Новенький берут. Вот почему-то у новеньких популярный вот этот дом. Я не могу понять, почему не вот этот дом. Не вон там дом, почему-то вот этот дом И как, что происходит, они такие так, та, та, та, та, та", Такой, опа-на все ломают, конечно, владелец этого дома Уже съехал, он уже съехал Я вам реально говорю Он уже полностью съехал отсюда Здесь вообще вещи, которые есть Это уже просто, можно сказать э -э Подаренные, да, человечек? Вот всегда заходит, ой Вот под этот дом всегда заходит Всегда все хорошо, спасибо, молодцы Всё, что я могу сказать вам Ну, всем так делать -то. Реально. Склад. У нас специально тут было, стояла куча вот шалкер-боксов. Я специально поставил кучу шалкербоксов. боксов Прям кучу, чтобы... Типа, просто, знаешь, как ячейка вот здесь стоишь? Просто ячейка, да? Обычная ячейка. Что же. Раз забрал. Два забрал. Третий забрал. Четвертый забрал. Спасибо. Спасибо. Поэтому... Для каждого я вам сейчас всех предупреждаю. Сервер может вернуться на лицензию. Повтори, что ты сказал. Ой, Сервер может вернуться на лицензию. Из-за чего? Из За новеньких Которые приходят все время, начинают ломать все. И так далее. Всем старым, у кого нет лиц, Именно я сразу же говорю. У всех старых, у кого нет лицензии, мы выдадим. Именно старым. Я всех старых, которых я прям давно знаю и вижу здесь, да, всем выдадим лицензию. Всем за не за ваш счет, не за Кей, за наш, за э, мой счет, за счет Родиона. Вот мы вот за эти два счета мы выдадим вам эту лицензию. Спокойно. Вообще, я согласен, что вам даже будет, если она слетит, будут до замены давать. Потому что мы закупим кучу лицензий, я, наверное, закуплю, точно еще не скажу, но лицензии 20-40, это ближайшее, это просто количество примерно, которые мы точно закупим. И все будут они с полным доступом. Я сразу же говорю: насчет новеньких. Новенькие. Именно те, которые Хорошо, Города должны также будут следить за своими игроками. Если, из... если у них нет также лицензии, то окей. Я им также... Мы им выдадим. Также лицензию. Ну, типа, также не наглейте, что, типа, а может я своему другу дам, чтобы он поиграл? Нет, таких мы, я сразу же буду просто... Я сразу говорю, просто прикинь, я буду просто кикать Сразу же серверы, да, просто вайтлист удалю и все. Конечно, вы могли, можете сказать лист. Согласен. ну блин, я не могу сидеть каждый день добавлять таких. Типа, каждый день не лицензионных их может по 10-15 штук быть. Я не могу так их сидеть добавлять категорически поэтому я реально не справляюсь а если на лицензии они хотя бы поменьше будут немного заходить но все равно будут заходить я вам реально говорю Такие точно будут заходить полностью. Но зато на лицензии вы будете полностью, да, типа, нарушили, согласны, до свидания. Просто я думаю, что если у нас будет три нарушения, просто за каждое нарушение вам еще будут сверху приписывать варн. Вот я буду сидеть там и варн, да, например, э, приписывать. И что же будет? За каждое нарушение три варные вас просто я буду проверять, наверное. Я, наверное, поставлю какой-нибудь плагин. Он уже стоит, но я надо просто его просто до конца, чтобы когда три варна... Мне какое-то сообщение вылезало Чайте, например, у игрока Триварна. Разберитесь с ним или выкиньте его нафиг. Вот что-нибудь такое я бы поставил реально. Или бы его автоматически будет просто удалять из вайта листа или банить на сервере. Просто и напросто. Вот такая политика у меня. Можете высказать свое мнение, именно, я сразу же еще раз повторяю, всем старым игрокам, которые хорошо старые, это которые играли со второго, с первого сезона. Вот их это полностью старые. Или еще первые, там, наверное, до, сразу же говорю, все старые игроки считаются до 1 июня. До 1 июня я считаю всех старых игроков. Я знаю все ники старых игроков. Потому что даже если вы будете что-то там мне говорить, что типа та, та та та я просто буду спрашивать у вас какие-нибудь вопросы именно по поводу серых которые были с первого, со второго сезона. Просто. И все. И мы будем его спокойно убирать. Так-так-так-так. Плюсом ну, всем э, старым я выдам. Новеньким именно будет выдаваться именно хорошим людям, да, которые с радостью каждый день готовы заходить играть. Мы вернем, походу, опять, э, если так пойдет. И да, система нарушений, я хотел забыл сказать. Сервер будет э, решаться на перевод после того, как будет сломано зафиксировано 50 нарушений. Нарушения считаются сломанные дома, ограбленные дома, и позже. Вот это все. Нарушения. Четыре. Я не буду считать за как за нарушение просто бан, сразу же бан и до свидания. Ну все, что я хотел вам сказать, я сказал. Э, все, что я хотел вам сказать, я сказал. Если что, можете у меня спрашивать в дискорде, задавать вопросы в комментариях под видео на, за стримами. Это все, я буду с радостью отвечать. Давайте добьем, наконец, вот эту тысячу подписчиков, чтобы было все чеки пуке выригуют. Сейчас у нас на момент создания этого ролика у меня 690 подписчиков. Не знаю, как будет у меня через когда я выпущу, все только в ваших руках. Спасибо. Пока.